boop, mm boop, -hmm. Здравствуйте! Моя дочь очень заботится о моем здоровье, поэтому подарила мне ель серебряный щит, который обладает очень мощным антибактериальным действием. Поэтому незаменим при обработке ран, царапин, ожогах Также я его использую на рыбалке, при укусе насекомых Жена моя использует его на кухне, при раздражении кожи Так что он у вас есть как в домашней аптечке, так и у меня в автомобильной аптечке Поэтому очень всем рекомендую